Дозатор ZubiTabs сделает более комфортной ежедневную гигиеническую процедуру, сэкономит семейный бюджет и станет стильным аксессуаром для ванной комнаты. Паста быстро заканчивается из-за чрезмерной дозировки, особенно когда речь идет о детском продукте. Диспенсер с легкостью решит эту проблему. В устройство закрепляется тюбик, и когда вам нужно нанести зубную пасту на щетку, просто надавите ею на педаль. Дозатор ограничивает количество пасты и выдает столько, сколько нужно для чистки зубов. Зубитабс не займет много места и его легко установить. Клеевое крепление пластины-липучки выдерживает до 6 кг нагрузки, что исключает сверление и порчу стен. Диспенсером Зубитапс для зубной пасты легко смогут пользоваться как взрослые, так и дети. С его помощью гигиенические процедуры, которые часто не любят малыши, превратятся в забавную игру. Аксессуар выполнен из безопасных материалов – полистирола и АБС-пластика. Отличается минималистичным дизайном, который впишется в любой интерьер. Для работы поместите дозатор зубной пасты в пазы на креплении, установленного ранее на стене. Далее вкрутите тюбик зубной пасты в гнездо сверху и надавите на тюбик, чтобы выпустить из него лишний воздух. Дозатор зубитабс готов к работе. Для того, чтобы приобрести дозатор ZubiTabs, нужно перейти на сайт zubitabs.ru, либо по ссылке под данным видео.